Трасти, на лендах вокругу парикиндрен, я паллике, саття барди палли мане гирин, я накки пидите, я нна мма, яндрая телпир песундулен, Наки волей коси курчавий, нямма. Эн тавар галей маникум хуном, нямма. Асэ яй, ан андамай, Бодьяди, ян пасика голый пади, ян намма, полкому капади, ян намма, уку падил тарас индвари, ян намма, уку падил тарас индвари, ян намма, Что я нямма? Нельзя намитья я нямма. Я не пол, усатый папорти я нямма. Я не манадей, пун пердтамель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 Oh. In video, the video kupurchinda, like panga, start panga, command panga, nandri channel